медведь лапки раздавливает хидровую отверстие Ну не собирает. а, отверстие отверстие отверстие отверстие отверстие отверстие отверстие Да я. отверстие отверстие отверстие отверстие отверстие отверстие на с Кота. Миша, Миша, Миша, Мишаня Сожрет тебя, дура <свят> <свят> Кот ходит Пофигу коту, понял А может и не жрет? Да <свят> так, от них он затянет ее туда и... Поиграет с нее, раскрепает ее. А тебе тянет, Нельзя, я, я аккуратненько делал, Мишаня Мать-ка, ничего не будет, нибудь а, на фишерман Хунтер. Да я ему, Артем дам, а. а мы с тобой. Нельзя, а, туда руки высовывать. Почему? Он заберёт, и будет нас. он. Миша, Миша. Интервью дадите свое, не? Мишаня. Мишка. Мишуня. Миша, сколько ты килограмм примерно? Ну, стой, я, я тебе не дам, он за еду. этого это, зарплатит. Хе-хе. Хочу... Задние лапки у него. Дай, да. Миша. Мишуня. Не, а. Миш. Я Миш. Миш. А? А? Ну что, когда играет, он, он будет. Подрать. Что, замерзли? Да. Давай лапкой подави. Молодец. Давай, дави. Как по любят любите давить. А потом носом раздует, короче, орехи. От шелухи. И жарёт. вы видали? Даже многие не знали, что в кедрачах медведь так может лапой давить. Шишки. Я вообще думал, что он их просто тупо грызёт. Охуеть. Такие вот дела. Ладно. Всем пока от Фишермана Хунтера.